Игра ведется от первого лица, игрок может свободно ходить по магазину выставочным залом и амбаром, где может купить поврежденные автомобили для ремонта или перепродажи. У игрока есть доступ к большому количеству инструментов, большинство из которых разблокируется путем выполнения заданий, получения опыта. По ходу игры расширяет свою мастерскую, что позволяет ему выполнять все более сложные ремонтные работы, а также восстанавливать классические автомобили. Игровой процесс включает в себя изучение различных компонентов двигателя, подвески и шасси автомобиля, выявление поврежденных компонентов и их замен. Это можно сделать купив сменные компоненты или... На более высоких уровнях отремонтировать существующие. Двигатели визуализируются с большим количеством деталей. Поэтому игроку требуется реалистично удалять детали, чтобы получить доступ к соответствующему компоненту. Чтобы выполнить требуемую задачу, игрок должен использовать реалистичное оборудование. Такое как балансировочный станок, съемник пружин, Комплект деталей и опору двигателя. Дальнейшие разделы мастерской открываются по ходу игры. Давайте посмотрим, как это было. Ссылка на игру в описании под видео. Приветствуем. Добро пожаловать в Car Machine Simulator 2018 года. Ознакомьтесь с новыми полностью разблокированными гаражами и Проверьте работу самых различных инструментов мастерской. Завершить обучение можно в любое время. Устрою автомобилю тест-драйв. Удачи! Плавная ворота. Карта. Используйте карту, чтобы выбрать место назначения. Выберите тестовый трек, чтобы проверить автомобиль. Что, мы, что мне нужно сделать? Это что? Склад. Здесь хранятся детали, которые на данный момент вам не нужны. Вы можете увеличивать размер склада по мере появления новых запчастей. Это покрасочная, я так понял. Покрасочная камера. Позволяет производить разнообразные покрасочные работы. Круто. А? Это. Вау. остовый трек. На какой машине поедем? Мне вот это больше нравится. Двигатель не заводится. Добрый вечер от Aletation. Невозможно провести действие. Двигателя не хватает масла. Ну что, посечинить? чинить. Ну это тачка что? убита? Вот открыть. Двигатель. А как мне снять Прикольно! Не-не-не-не-не! Бомбезный симулятор. Просто бомбезный для изучения двигателя, комплектующий к двигателю очень крутой симулятор. Вот ты смотришь, узнаешь, что это свечи, двигатель там прикольно, все название есть. вот Катушка зажигания. Ну, свечи, да? Прикольно вот аккумулятор. Что это? Модуль ABS. Я узнаю, что такое модуль АБС. Это что? Гидравлический блок АБС. Так, это что? Вакуумный усилитель тормозов с ГТЦ. Вау. Класс. Что мне? Что это? Инвентарь. Статус автомобиля. Заметки. Монтаж деталей. Так, как не назад выйти? Ага, вот. Давай, монтаж деталей. Как не мон... монтажировать его? Опа. И чё? А что с маслом? Чё ну пенится? Ой, ой, ой. ой. Все, это походу я перелил, да? Так, все. Все. Закрыть. О, о. Ебаный. Тут там все, да? Не, Нормально все. Ну, довольно нереалистично. И что дальше? Ага, вижу. Класс, не, нормально пойдет. Ну, это ж не гоночный же симулятор. А, столб там было написано. Ой. Так. Ну, мы нормальные водители, мы четко ездим. Э -э, завершить обучение и начать игру. Вот это я обучился только что. Просто неимоверно. У меня ни машин, ничего. Это я начинающий, да? Что мне куда мне надо? Должен быть какой-то компьютер. Во! Здравствуйте, компьютер. Логично, да? Магазин. Дисков. Вау! Главный магазин. Магазин номерных знаков. Магазин тюнинга кузова. Так, у меня есть тысячи денег, да? Ящик, в котором ничего нет. Что это такое? Масло сборник. Мне нужно сделать. Так, инструментов мы поняли, у меня нет. О, телефон. О! Принять заказ. О, детка, привет. Что с тобой? Можно мне инфу? А я могу сесть там. Ого, она ржавая третья. Блин, а че я не сразу задание не прочел? Тут еще время идет. Что это такое? Полтора года назад я купил сыну эту машину. Он сказал, что практически ей не занимался, только ездил и время от времени заправлял бак. Проверьте, пожалуйста, состояние масла и резины. Подожди, это она освободить место главных пород. Так, это вообще другая машина. Что это такое? Что мне сделать надо? Что, проверим? Давай, как мне, как тут дела у нас? Все хорошо, все нормально. Все огонь. Так, масло захим, ой, масло все нормально. Так, масло все в порядке, да. Аккумулятор. Так, это у нас что такое? система охлаждения. Все супер, короче, забирайте, все готово. Тест-драйв. Погнали. О, сразу тест-драйв. Круто. О, если едет, то это уже хорошо. Да она какая-то вообще и такая вялое. Ой-ой-ой-ой. Вау. Вау, вообще круто. Поехали еще покатаемся. О, гоночный трек. Let's go. Э, братан! А, вот, вот, вот, вот. Статус автомобиля. Я все это сделал, все, супер. А, с тормозами что-то не так. Давай посмотрим, чё. что. Что не так с тормозами? Не поржавели? Подождите, тормоза. Я на подвеску сейчас сотрю. С тормозами что-то не так. Ну, а как мне их? демонтировать или чё? Так, да, конечно. Бля. Для человека, который не увлекается таким, это очень сложно. Тормоза. Двигатели. Подвеска тормоза. Выхлоп, коробка передач. Так, это мне не нужно ничего. Э, а как мне назад? А можно тут порнофапку открыть? Что мне надо? Ух ты. Пойдет. Почему я не могу снять? Ну, что это такое? Зато я могу снять. Продай. Так мы сейчас разберем, продадим. Да. Ой, я не могу Кано ничего не снимается Вот что-то я не пойму Так оно не демонтажируется Мне надо демонтировать вот это Потому что ну, этому хана пришла А как его демонтировать Если я не понимаю Что мне как и чего Ладно я могу внутри, да, раскручивать вот. Прикол чем прикол о, вот это я могу раскручивать, да? Опа! Ну, давай пораскручим. Так. Конечно, это тупо без колеса такое. Разбираем ее нахер. Пока, короче, я все болты не выкручу, я так понял. Оно ничего не снимется, да? Угу. Да, автомеханик с меня топ. Подождите. Я ж могу ее поднять. Я ж не зря сюда ее поставил, правильно? Ну. А ч ты не работаешь? Фотографировал, да. Угу. Хорошо. О! Оно заработало. О, другое дело. Мне надо было поднять. Я сразу короче, разобрал ее. Так каким образом я мог туда залезть? И разобрать. О, мы добрались, да. Тормозов. Круто. Выкрутили. Все супер. Все. Все нахер. Все сняли. Получается вот тут тоже. Ой-ой-ой, это я понаснимал. Продать 4 бакса. Лос-прайс. Колодки то же самое. Тормоза. Суппорт. Класса А. Давай посмотрим, есть ли такие. Класс B, класс Е. E. Да, ага, тормоза. О, 100 баксов. О, смотри, вот это оно. Давай, или не оно. Вот а подешевле я могу купить, сэкономил. Дисковые тормоза. Так, не написано, о какой они класса. А вот тормоза support. Вот, эй, я купил, да? Получается, они у меня должны быть в инвентаре. Вот они, новенькие. вентилируемые тормоза. Мне надо вот такие вот. там мы продадим. Э, Вентилируемые отдели. Новенькие. Тормозики. Дальше что? Ага, тормоза. Сверху одеваем. Тормоза. Установили поршень. Закручиваем. Главное все закрутить. Теперь оно показывает, что мне. Одеть колесо. Ну все, супер. За три. А? А? а? Список. Опа. За О. Мы на процессе восстановления супер ну что монтаж деталей монтажируем хорошо отделе тормозики закручим ну все опускаем ее а можем ее сразу переместить чтобы не опускать Гаражным воротом. Ну все. Завершить автомобиль не собран. Не хватает. <с> ну да, я подмутил немножко. Ну, так <с> Бывает, что такое. Аж автомеханик. Подшипники. Все. Все, отдели. Так, скрепляемся, Супер. Дальше. Давай, завершить. Заработали 145 денег. Это жестко. Это жестко. Ладно, короче, если тебе понравилась эта игра. Но ну, а на любителя игра, конечно. Ставь лайк. Подписывайся на канал. С вами был дядюшка Розе.